Друзья, с вами Юрий Павлов, институционный центр «Павловы и партнеры». Сегодня мы поговорим о командной работе, а именно о работе продавца в аукционах по банкротству. Давайте сразу вспомним, что все-таки командная работа начинается изначально с поиска объектов, но следующая, самая, наверное, важная роль на первом этапе – это поиск клиента для вашей команды, то есть тот, с кем вы будете работать, тот, кто будет вам платить деньги. И здесь вступает в дело ваш продавец, и здесь есть и предостережения и рекомендации. Начнем с рекомендаций, первое, не надо ждать пока этот один человек продаст договор кому-то, заключит его и так далее. В команде есть еще четыре человека, помогите продать продавцу его контракт. Во-первых, вы поймете, что такое продажа, вы будете лучше понимать продавца. И здесь предостережение, которое я хотел вам сказать. Вы не будете на продавца давить, мол, продавая быстрее, почему так долго. Вы поймете, что это довольно ответственная, может быть где-то нервная работа и будете относиться к ней с пониманием у продаж есть нахлест, То есть если продавец не продает один день, два, три, это нормально. Он может не продавать неделю или две, но потом старые клиенты начнут к нему приходить. И постепенно образуется такой нахлест клиентов, то есть новых он находит сегодня. А сделки заключаются те, с кем он первый раз контактировал неделю назад или месяц назад и так далее. Поэтому первое, друзья, не сидите в ожидании да, в четвером, пока один продаст, помогите ему. А второй момент. Есть нахлёст, это нужно понимать, что клиенты приходят не сразу, а постепенно, как снежный комплекс становится больше и больше. А когда пойдут рекомендации довольных клиентов, клиентов станет еще больше. Это основное про профессию продавца. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и переходите к следующим видео.